Всем чаще. Меня зовут Лера Яскевич, мы уже полгода живем в Польше. Я думаю, сейчас самый подходящий момент начать снимать влог. Это начало нового влога, и я надеюсь, он вам понравится. Продолжайте смотреть. А я в душ пойду схожу наконец-таки, потому что уже знаете... Это маска. Это маска. Начнем этот влог с распаковки. Будет немного выглядеть как реклама, но это не она, потому что за все это мне пришлось заплатить. Итак, я заказала умывалку. Все от La roche тоник. Классный. Я им уже пользовалась. умывалка не пользовалась. Буду пробовать. Но это такая нежная на умывалка. Фоклар h Читала много о нем у девчонки, за которой сижу, которая про аптечную косметику рассказывает. И витамин С. ТМ с витамином С из СПФ. После переезда в Польшу у меня очень сильно испортилась кожа начались появляться снова высыпания такие характерные на щеках мои любимые поэтому я решила переключиться полностью на аптечную косметику чтобы хоть как-то сократить выбор косметики во-первых мне это нравится всегда нравилось я обожаю заходить в аптеки я смазывающая ну, короче я вхожу и играет в голове песня наверное джумарай apply in the morning to the face non comedogenic никелинг текстура вот такая вот. Итак, я помылась, высушила волосы. И сегодня у меня по планам... Что у меня по планам? Сейчас подождите, я привыкну, потому что я снимаю влог, и как-нибудь нормализуется речь, я надеюсь. А по планам сегодня сейчас подкраситься. А хочу снять акустическую версию. Пока что единственную версию песни. Не забываю, возможно, ну, она уже на канале, она в любом случае выйдет раньше, чем это видео, поэтому, если не смотрели, посмотрите обязательно. Также я хочу проверить свой фотоаппарат, потому что я, по-моему, делала какие-то фотографии, посмотреть, если там что-то нормальное обработать и выложить на фотосток. Вы можете заметить, если вы за мной следите, участвуете в моей жизни, там, подписаны на телеграм-канал, инстаграм, и все, в принципе, я активничаю только там, наверное, и тикток, то вы можете заметить, что нет никакой рекламы в последнее время. Это был мой основной заработок, и получается вот эти вот шесть месяцев, не считая 1 двух реклам. Я живу на то, что мы вот успели заработать с музыки, что, знаете, как бы не так уж и много на самом деле, особенно по европейским меркам. Но очень хорошо, что мне Аня когда-то сказала, типа, давай мы эти деньги тратить не будем, пусть они лежат на всякий случай. Вот он, всякий случай! И получается так, что деньги подходят к концу. Медленно, наверное. Падали немедленно, нифига. Нужно искать какие-то способы заработать, и это, естественно... У меня в голове, знаете, большим-большим тучным облаком накатывается, потому что, допустим, даже когда я училась в университете, мне всегда хотелось как бы уделять внимание там больше музыке или блогу, потому что когда ты распыляешься немного на что-то другое, ты не уделяешь большой фокус внимания именно тому, чему ты хочешь заниматься. Это значит, что не можешь на самом деле типа качественно это сделать. Возможно, это моя плохая установка, но как-то так я думаю. Я решила зарегистрироваться, попробовать на фотостоке. Раз у меня есть камера, попробую что-нибудь фотографировать. Вот, но в целом стараюсь не тужить. Из еще таких новостей это я впервые ходила к психологу, потому что ну, у меня начались какие-то слезы непонятные. И я поняла, что мое внутреннее состояние каким-то образом рушится. Это из-за того, что я чувствую себя нестабильно в каком-то плане даже финансово. Жизнь меняется, и приходится под нее подстраиваться. И очень хочется оставаться позитивным человеком во всех непозитивных вещах. Просто чтобы не потерять себя. Вот такие дела. Поэтому я сейчас думаю, каким образом я могу зарабатывать. Я уже даже думаю о графическом дизайне. для того, чтобы на него учиться, нужны деньги и время. Это значит, что я перестану меньше уделять внимания музыке, блогу и всему остальному. И поэтому, ну сами понимаете, у меня дилемма между тем чтобы оставаться верной себе в плане того, что ну, делать то, что я люблю, то, что мне нравится, просто с большим невозможно Либо попробовать себя в чем то другом, но тогда уделить больше фокус чему-то другому. Я пока записывала, поплакала, каждый дубль влёк. Посмотрела два видео Маша на высад. Одно Последние шесть месяцев и последний влог. Просто влог, чтобы вдохновиться, а последние шесть месяцев, чтобы понять, какая же за у всех на самом деле происходит после начала войны. И вот я смотрела и думаю, пипец. The same shit. закончили работать вернее Паша закончила работать а я помогла ему в.. это сделать Закончить работать идем домой у нас уже очень сильно чувствуется осень в плане 1 сентября прям очень резко знаете так стало заметно холоднее но при этом на улице очень очень красиво уехать очень <музык> красиво <музык> Доброе утро. Нет, кстати, походу там ничего нет. У нас время завтрака, и мы на завтрак будем есть нашу фирменную мою фирменную кашу овсяную. Я пью цикори, я уже давно не пью кофе. дальше мы соберемся, и сегодня у нас по планам поехать в магазины за покупочками. Я вчера хотела составить четкий план того, что мне нужно, но как-то с этим у меня не задалось, поэтому буду велением сердца выбирать то, что мне нужно что, вы понимаете, я никогда в жизни не смотрела Вали. Я примерно понимала, что это за мультик, но не смотрела его, потому что думала, что он грустный и неинтересный из-за пары кадров, которые я увидела в детстве. И сейчас мы его смотрим, и я просто в офиге, насколько это пизда тише мультик. Вот такой вот мут наших сборов. Блин, песню в школе слушала, ходила и плакала. Up, gonna the some good, some in Мы в торговом центре. Uh -huh. Мы решили сделать перерыв, перекусить и пришли в заведение, которое называется Казачок. Тут супер вкусное меню, мы тут уже были сани и брали борщ и селедку под селедку селедка просто огромная порция была и мы даже на двоих не съели ни до конца, ни борщ, ни селедку под шубой, потому что просто объелись, но было супер вкусно, поэтому если что, вот это вот, это заведение, вот это прекрасное меню, заходите, угощайтесь. Бля, твои волосы спать, Да? Офигеть, отойди дальше, плиз. Паша, тебе очень идет. Боже мой, с ума сойти. Вы посмотрите на него, напишите мне, что ему супер идет. Я вам сняла драники, как мы готовили, но вообще не рассказала про сегодняшний день. Просто так случилось, что сегодня воскресенье, мы в воскресенье, достаточно ленивые существа. И просто мы после того, как поели, сразу захотели выйти на улицу из-за того, что проснулись, посмотрели фильм. Кстати, очень классный про Элвиса Пресли. Слов нет, максимально рекомендую просто посмотреть сложная жизнь. У музыканта было, у безумно талантливого музыканта. И, ну, короче, история его непроста. Секунду. У нас просто такая тема по выходным. Иногда это происходит в субботу, а иногда это происходит, ну, вот в воскресенье, что мы можем проснуться там, позавтракать, поесть чего-то и снова лечь спать. И сегодня приблизительно такая же ситуация состоялась. Поэтому Собственно, вот такой вот у нас был день Сейчас идем за кофе Для Паши А я не пью кофе <связываю> Просто <связываю> хотела сказать, что мы смотрим Дом дракона И это прекрасно <связываю> Конец Я покупаю вот такой вот сукори. Я попробовала с зелененькой штучкой. Я попробовала просто обычный за 6 злотых. Это типа 9 стоил. За 6 злотых мне понравился больше. Он был более насыщенным. Но я еще и другие хочу попробовать. Я честно не помню, в чем там разница. Этот просто что-то про энергию был. Поэтому я подумала, что будет самото на утро. Но как бы никто не мешает попробовать остальные. У меня не осталось бананов. Но я все равно на завтра хочу кашу. Представляю, что хочу съесть, а я пытаюсь в последнее время четко понимать, что я хочу, потому что, оказывается, я часто ем то, что я не хочу. из тебя расстрастно. Привет. И, наверное, я хочу кашу. Возможно, я хочу не овсянку. Когда спал с открытым окном. Так, я хочу овсянку, да. Овсянку я ем сладкую. Мало того, я ее делаю на миндальном молоке. Его я, кстати, тоже обожаю. И, что тоже такое значительное для меня с переездом в Польшу, я перестала пить обычное молоко. Да, я пью теперь только миндальное добавляю в кофе. Я вот вообще не помню, когда мы натуральное молоко покупали бы. В принципе, мне очень нравится. Я пробовала кокосовое, а кокосовое мне не понравилось, овсяное тоже по У меня каша, это типа, она обязательно должна включать бананы. Но сегодня тот день. Да, верно, сегодня именно тот день, когда бананов нет. Слава богу, есть нектарины, потому что они дают кашу тоже супер потрясающий вкус. Так, собери пятка. вкус. Плюс я добавляю замороженную малину и чернику. Ну, такой у меня будет завтрак. Итак, вот что у меня получилось, цикорий, овсянка очень вкусная, я уверена, что она вкусная. На улице такое солнце, я сегодня весь день сидела дома, и уже не хватает моих сил сидеть дома, зато я сделала себе маникюр и сделала себе обед из котлет и картошки жареной. А сейчас поеду в кофейнеру. очень хочу какую-нибудь булку, чай, и потом мы встретимся с Пашей и поедем забирать то пальто которая, помните, он мерил очень классно. Он все-таки возьмет его. И мы просто поедем заберем его. Я пришла в кофейню, взяла себе чай. С булочкой. И буду ждать Пашу. Позвоню с мамой, поговорю. У нас тут, кстати, прикол, она скоро приедет. И прикол в том, что она думает, что я не знаю, что она приедет. А... Она думает, что я не знаю, что она приедет. Это Аня нам сделала большой сюрприз. Всем очень сложно будет описать и рассказать это все полностью. Но я думаю, что вы увидите то, как она сюда приезжает. Это будет довольно весело, потому что все из нас думают, что делают друг другу сюрприз. Ваше здоровье. Ваше здоровье. Чисто в Пьем это. Паша поработал, пришел меня забрать. Как я и сказала, мы уже едем ему заплащем. В надежде, что он останется. Я хотела сказать, что у меня очень вкусный чай с милиссой и розой. Поэтому если вы там гоняете вот в Кафенеру, то значит, вы живете сейчас в Польше по каким-то обстоятельствам или просто так. Знаете что, это мой любимый чай теперь. Oh, yeah. ну, я считаю, не идет. <народный мелодий> я сделала себе суп похожий на шрака, плюс к нему бутерброс с прошута. Паша, на бутерброд с прошута без сыра обязательно. И Паша ест пельмени с кенчупом Приятного нам аппетита. Будем смотреть ван Панчмана. Не спрашивайте, что это такое. Просто знаете, что я это смотрю не по своей воле. Всем доброе утро. У нас уже 10 утра. Паша пошел на работу. Я успела помыться, высушить волосы. Что-то посидеть в Инстаграме. <гум> Вуси ничего не успела. Нужно срочно брать дома, потому что у нас просто бардатища. Я очень... Я очень ненавижу бардак... Ладно, давайте так... Ненавижу — это плохое слово. Очень сильно. Я очень не люблю бардак, но в последнее время э, я стараюсь... Знаете, какие-то категоричные свои вещи. То есть у меня раньше было, что... Э... Большие тарелки должны стоять, затем маленькие, там, затем глубокие, и все это должно быть аккуратно расставлено, там кружки определенным образом должны стоять в определенном месте. Вот такие у меня были заскоки. И то же самое касается уборки. И я как бы с ними пытаюсь работать, мысленно отпускать, чтобы это все не действовало мне сильные нервы. И поэтому мы живем в завтраном доме уже вторую неделю. А! Сижу что-то рассказываю, а у нас тупо крошки на диване валяются. Ну, это же жесть какая-то. На выложить. Вот, я начала снимать Дрилс. Думаю, э, так как я вчера, вам помните, говорила про выборы в моей жизни, я все равно хочу двигаться пока что во все стороны, но при этом большую свою часть отдавать э, музыке Инстаграму. Поэтому буду выкладывать разные рилсы, пытаться снимать всякие. Вроде бы они там могут набирать по 50 тысяч у меня просмотров. Вот, надеюсь, что так будет продолжаться, и я даже вырасту в этом. Буду пробовать, в общем. Я поняла, что хочу себе на завтрак, и это круассан с прошутом. Мы вчера покупали прошут, если вы помните. И я хочу выйти тут в кофейню. Ой, в кофейню, в пекарню. И посмотреть, если там пустые круассаны, чтобы прийти домой и сделать себе завтрак. Потому что я люблю делать завтраки сама, а не заказывать их. Впрочем, как и всю еду. Вот такой вот лук, собственно говоря. единственные кроссовки. <laughs> Шорты из H&M, которые быстро просто в катышке свернулись. Ну, большое разочарование, если честно. Свитеры из в Минске и носочки. Я побежала за круассаном. Так как я очень сильно волнуюсь И вообще, на самом деле, снимать на улице для меня супер непросто Чтобы вы понимали, я больше борюсь со всеми своими страхами Заказ мне делать тоже достаточно сложно Потому что не всегда говорят по-польски и, и, и, если честно, для меня всегда такой супер неловкий момент спросить, говорят ли на английском. Но сегодня женщина говорила на английском, и я у нее попросила два пустых круассана, что было достаточно легко сказать на английском. И меня так всегда радуют эти моменты, знаете, когда ты пересиливаешь себя и ну, идешь сквозь свои страхи, которых у меня достаточно много, но опять-таки с которыми я стараюсь справляться, потому что они мечта... мешают э, качеству жизни вообще, в принципе, я. Я это очень сильно осознала, когда мы сюда приехали. И на самом деле очень много их ограничителей у меня уже спало. Вот, надеюсь, пропадет вот этот вот страх съемки на улице, потому что мне бы очень хотелось записывать влоги и дальше, если все будет хорошо. И при этом не чувствовать себя неловко, не бояться за то, что я там разговариваю на русском языке, потому что у меня тоже есть такие небольшие страхи. Будем сейчас с вами делать завтрак. Ну, вы посмотрите на этих гигантов. Пушка. А могла засцать и пойти в бедронку, где мне нужно общаться с людьми. И купить себе вот такой вот маленький, тоже вкусный, конечно, там, но маленький круассан. Но не засала и пошла в, к... в эту, в булочную и попросила видите, как все хорошо. Вот так вот и должно быть в жизни. Это я в предложении к тому, что страхи нас очень сильно ограничивают. Иногда нам кажется, что, возможно, они нас спасают. Я думаю, у меня на подсознании была такая какая-то установка, но на самом деле. Лучший способ – это идти через них и делать то, что потом тебя делает сильнее. Ну и всякое такое. Яичко готово. Нужно разделить кроссовы, ой, как режется, только сегодня испечено. Смотрите, сколько места для творчества. Я думаю, кетчуп-мазик и творожный сыр, но мне кажется, с прошута отлично сочетаться будет кетчуп-мазик. Мне нужно спасать огурцы. И, в принципе, я хочу огурец. Сейчас было на секунду четко, как будто у меня голоса в голове шепчут, Знаете, как ключи в сериале Локонки. <свестив> у меня в детстве два раза всего лишь так было. Только не ставьте мне диагнозы, пожалуйста. <свестив> и чедр. У меня уже пошел. Ихнем наша иечка. Конечно же, огурцы. Презентация блюда. Знаете, что еще можно сделать? Да, вы подумаете, что я борщу. Возможно, так оно и есть. Я вообще не отрицаю того, что у меня есть талант переборщивать. Соевого соуса немножко. О, о, о, о, о. Ох уж эта крошка. Смотрите, какая прикольная кружка. Мы ее вчера в да, мы купили. И чек круассана. Я убралась, меня клонит в сон. Я посмотрела видео в инстаграме с щелкающей челюстью, и моя челюсть начала щелкать. Классика. Немножко объемный у тарии они будут уменьшаться, и это понятно. Я буду сегодня качать прессу. сохранять оба бока талии длинными, работа мозга. А Ой, у меня выдох. мозг не работает распределять вес тела И вспомните, что у вас И все все-таки Ого <смех> угу. Я, в общем, сняла Рилс в инстаграм, чисто случайно Нашла звук И такая, думаю, блин, надо Снять Ставлю камеру, начинаю говорить, понимаю, что нужен макияж какой-то, вспоминаю, что у меня есть зеленая кофточка такая, думаю, блин, нужно накраситься, но она плюс еще такая, знаете, открытая, я ее обычно, в обычной жизни бы ни за что-то не надела, но надела, надела, одела, надела, но так как снимаю рилс, типа, что, у меня ее в безопасной зоне. И такая, думаю, блин, а что, просто стрелки? Mm -mm. Это тоже зеленые тени, чтобы прикольно мычилась. Оно действительно очень круто вышло. Версиковая помада, тинт от чупа-чупс на губах. Плюс на щечки немножко и на нос, бровки. И все, и смотрите, как бы... И вот чуть-чуть такого. Красотища. Так вот выглядит рабочее пространство. Мне так нравится, как это де дерево вписалось сюда. Мы еще его с мамой пересадим, потому что он... Еще в магазинном горшке. А одна, я не хочу его пересаживать, потому что я боюсь, что не справлюсь. Мне его Аня подарила в день премьеры песни «Февраль». <свят> это, это когда, знаете, звонит дверь. Звони дверь, ты никого не ждешь И ты, конечно же, ловишь большой страх. А я его ловлю до сих пор. <свят> вот. И курьер привез огромный цветок. Метр ростом. Может, даже больше. Может, даже больше. И, ну... То, что я была в шоке и не сказать ничего такие вот дела такие вечерние пробежки пока еще есть время пока есть еще погода пытаемся стараемся бегаем Блин, вы только посмотрите на этот макияж. Я в голове придумала что-то типа такого, но не знала, что в итоге получится. И мне так нравится. Я еще себе волосы подкрутила плойкой, так знаете, ломаным методом. Выглядит пушка, по-моему. Мы с Пашей встретимся в центре и пойдем вместе к его друзьям. Они нам одолжат одеяло для мамы, потому что мама скоро приезжает. У нас всего одно одеяло в доме. Это мой походный лук. Свитер тоже решила к э, цвету теней подобрать. Так, мать приедет уже через, э, ну, там, час, чем-то. Мы проснулись, на улице дождь, на улице слякает. Но, слава богу, передавали вообще 100% дождь весь день сегодня. Но сегодня теперь просто облачный, и это очень хорошо, потому что это значит, что еще можно будет погулять, все дела, завтра 50%, дождя. Но будем надеяться, что он его вообще пройдет. Потому что хочется, ну, куда-нибудь сводить мою мадам. Она же не знает, что я знаю. Поэтому она думает, что типа Паша ее встретит, и они мне такие сил привис. Но не тут-то было. Пальто. Пальто? Ну да. А чё? Ну чтоб не поддувала мне, да, вот в этом пойду просто. Гольфик возьму. А? <свист> <Ой. свист> Это я в естественный суде обитания. Блин! Мать скоро приезжает! Это ли не волнительно? Хочу чуть-чуть тебя с утра покажу, а ты с утра не разве люди тебя не видели? <свист> Привет. Привет, люди. Мы уже почти готовы Будем выезжать, выбираться Решили доехать туда на автобусах А оттуда на такси На такси <связывая> Мама скинула Пашке локацию Оказалось, что ехать еще час Ничего Разберемся Смотрите, это мы наблюдаем детей в школе на физре У них как американский фильм какой-то а мы тем временем решили вернуться домой, чтобы Паша мог взять свой компьютер, потому что нам еще часть, как бы до мамы. Чтобы играть в игры. Да. Это то, чем он занимается, если кому-то было интересно. Мы уже на автовокзале, мама примерно через 20-30 минут должна приехать, поэтому мы просто, наверное, поищем, где нам подождать это время. Это могла бы быть реклама, но, короче, мы маме взяли симку бесплатно. Как вам такое? Кайф? Расскажите ваши ощущения. Я волнуюсь. Я волнуюсь, потому что мне очень хочется, чтобы она удивилась. И мне хочется еще, чтобы все хорошо, было, чтобы дождь что остановился, потому что я чувствую, что я виновата в этом месте. Готовимся к завтраку. И как мы уже дома накупили круассанов. В общем, я сейчас буду делать маме круассаны, как себе дело на завтрак. Мама будет пробовать мой этот круассан. Идем по магазинам. центр аркадия на этой неделе которая или первый, не знаю будем короче жопиться достала мама мерить кроссовки бляну выглядит просто пушечно Мы просто с мамой смотрим насколько это похоже на наик но при этом типа очень дешево это все в бежке хочу чтобы она вот эти померила блин давай обе померим пойдем пойдем Ой, маме кроссовки этим а она не хочет рюкзак купить вот такой вот выбор да блин меня мама купила не один рюкзак а целых два теперь это значит что мы идем ей выбирать какой-нибудь костюмчик зимний в котором вероятно мы пойдем сегодня в ресторан может быть если найдем похоже на банные штуки. Мы, короче, купили. Мама купила мне два рюкзака, я и кроссовки, и нам стало плохо. Вау! Видите, как осенне-хэллоуинско. Но больше осенне, конечно, чем хэллоуинско. какая прелесть, мама мне кучу такого разного раньше привозила. И измеряем цветочек. Ну, мама привезла проигрыватель, который мне подарила Аня. И еще и старую пластинку Алисы в стране чудес, сейчас будем слушать. Скажи-ка, дружок. Такая переживает за подарок. Ой, ну прикольная деревянная доска. Какие он Боже мой! У нас все продолжается шопинг, потому что... Тут так свежий можно покупать, да. Потому что мы хотим приготовить пирожное картошку, либо сегодня, либо завтра. И очень сложно найти сухари. Мы пока нигде не нашли, но если что, у нас как вариант есть и маркет где скорее всего с вероятностью 60-70% сухари будут. Но мы вот Карифор, Кари Кари решили зайти по пути, сок лимонный купим, давно хотела, не знаю зачем, но очень нужно для соусов это сто Не говори ничего, может где там музыку вообще вставлю. причем не такую черню, которая стоила в Ставка современные реалии. Ну красота, да? да вообще любительница кисок. Нанюхали вот такую свечку. Вот где у нее название? Короче, непонятно, какое название, но она пахнет Пашей, поэтому мы решили ее взять. 60% осуществились. Мы реально в какой-то момент смотрим просто на сушки, на пряники думаю думаем, ну, бля, все есть. И тут, короче, видим сухари. Настоящие сухари. Вот это кайф. Кажется, бережному картошке быть. Снова бесподобные стрелки. Mother. Мы пришли в ресторан, где вы можете попробовать прекрасный бульмер за 45 блоков. И вы просто подумайте, что только что прекрасно побывало в моем морку. А там еще и картошка не нему И не факт, что вы его доедете. Утро всем. Мы сейчас мама будем готовить пирожную картошку, для которой вчера искали сухари. И это очень легкое пирожное, так говорит моя мама. Блин, надо просто больше да, жижки добавлять все таки чтобы жиже была, если она да. рассыпается. Да-да! Смотрите, как прикольно. Паша мне выделил майку спортивную. Да. Погода топ, потому что пасмурная, но при этом нет дождя. I'm feeling good, thank you. It incredible, bro. Five likes. One like and one button. Если <laughs> сделать небольшую заминку, хотя обычно мы ее снижение не делаем. Вот таким вот разным тут можно позаниматься. Это миллион таких площадок. Разница. Будем пробовать. Ну, я буду пробовать, потому что никто со мной больше не хочет пробовать картошку. Это самое первое, которое я сделала, так что я ее попробую. Сухо, сухо, А я не знаю, она мне нравится. Так, еще смотри. Могите восстановить? Класс. Попросили уехать. Все, вам покажется. Мама привезла мне мои кроссовочки, кстати. Они мне по сотрудничеству от Demex достались. И, типа, я о них вспомнила и думаю, блин, классно вообще носить так ярко, причем прикольно. Вам, наверное, не сказала, но мы едем в Икею. Йоу, Шкери. может, вот там, где люди ходят? Да, кстати, можно по дорожке пойти. Помнишь, я тебе рассказывала? А у них тоже такая есть. Мы стоим, короче, быстро. Я в таком, если честно, ни разу не была. Будем пробовать. Ай, мам, просто так вкусно выглядит. турешка, горошек, брокколи, Ты Я либо очереди. Как бы я не хотела взять разнообразные блюда. Я думаю, джем может какой-то. Да, видишь, клюк какой-то бы. А мама взяла рыбу с турешкой. Очень хотелось, чтобы кто-нибудь взял брокколи, но не срослось. Так, надо попробовать медбол и сразу оценить ситуацию. Как в жабке. Ну, не 10%. Пульм вывод. Либо мама была самой голодной, либо у нее было вкуснее всего. Парша сказал, что ему очень понравились роллы с рыбой. Но, как вы видите, осталось кое-что от них. Ну а мне, в принципе, все понравилось. Латик супер. И фрагадерики все-таки нам, конечно, заберу. Это надо. И это надо. знаю, как вас, дорогие мои телезрители и ютуб зрители, но меня жопинг очень быстро выматывает, хоть мне и хочется всего из сразу. Может быть, из-за этого и Мы вышли из Икеи с тележкой, там, где нельзя было выкрутить с тележкой. Мимо крутящихся дверей. И когда ходили в Лидл, Паша открыл дверь в На этой ноте мы завершаем наши покупки. Едем домой. Уставшие. И вымотанные. Ночью радостные. С покупкой. Шведские забавы. Калес. Паша хочет попробовать вот такую вот штуку себе купил в Икеи. Пахнет реально, когда ты ешь... Этих раков как будто. Или, не, или вот ты креветки ешь. Ой, вот ну на хлебе нормально пахнет. Ну, Но. Но хорошо. Да? Дай. что ну, там скажешь? Соленая. Очень. Игорьковат немножко. Сначала мы будем салат пробовать салат, да, Маша А потом да. каждый ест свое. Ну, <свят> конечно. Они сговорились против меня. Хотят меня объесть. <свят> Я сегодня выбрала салат. А остальная часть этого дома выбрала роллы в Макдональдсе. Ну, мама должна попробовать, потому что тут действительно первым делом э, ты познаешь в Польше, что у них классный Макдональдс. Ну, это уже после бедро и жамбок. Вот у них mm -hmm. действительно mm -hmm. очень вкусный Макдональдс. Мой салат. Ребята по роллу. И тут вкусная картошка. Или вилласть про